Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сегодня тема нашего расклада звучит так. Какую трансформацию ты прошел? Вот ближайшее вот, твое прошлое, вот какую трансформацию ты прошел, прошла, что в тебе видоизменилось, с чем ты, с чем ты поработала, с чем ты смогла? Что в себе изменить, да, что в себе перестроить и с чем еще предстоит, да, столкнуться. Так, у нас, наверное, будет сегодня 6, 6 вариантов. Видео будет небольшое, достаточно сжатое, сразу говорю я, потому что после болезни мне не... Uh, хочется делать супер-подробный uh, mm, разбор до да, каждого варианта. Со временем я буду повторять, возможно, этот расклад, будем более подробно его разбирать, возможно, с меньшими вариантами, но тем не менее, да. Шесть uh, позиций у нас будет. Таймлапс, uh, как это говорится, там коды, тайм коды у нас будут все. В описании, вот шесть вариантов. Какую трансформацию ты прошел? Какую трансформацию ты прошел? Так, буду вытаскивать по две, наверное, карты. Ага. Трансформацию ты прошел? Какую трансформацию ты прошел? Какую трансформацию ты прошел? Четвертый вариант. Какую трансформацию прошел? Пятый вариант. Какую трансформацию прошел шестой вариант? Так, но это еще не все. Это еще не все. Ага, у нас еще будет. Третья карта на ошутцентар, да? Ну так, чисто закрепляющая, скажем так, да? Карты что-то сильно большие. Пятый. Так, мордочки оставим. Ага. Шестой. Шестой. Шестой. Убирайте свой вариант. Можете не торопиться. Ставить на паузу. Приготовить чаек, кофеек, плюшки, все остальное, да, и как бы приготовиться слушать. Тут могу сразу сказать, что вы можете выбрать три варианта. Возможно, кто-то четыре вообще, кому-то вообще я бы посоветовала полностью весь расклад прослушать, потому что. Ну, ну, своей э, последовательности, да, ту, которую именно вы, вам кажется, ну, душа просит, скажем так, да, потому что, ну, все может быть, да. Давайте начнем с первого варианта. Первый вариант я вас приветствую. Так, первый вариант. Как же сложно это делать с непривычки. Так, 10 старший Сейчас я могу немножко подзависнуть, потому что мне нужно считать эти карты и перефразировать да, на понятный как бы язык. Так что будут некие паузы, вы не переживайте на этот счет. Так. Первого варианта трансформация явно прошла уже. Достаточно успешно, я бы сказала. Что-то я куда-то сюда то да, переместилась. А так. А... Вы вышли из этой трансформации победителя. Что-то вас беспокоит до сих пор. Есть некое сомнение в том направление, куда вы пошли, да, чувствуется все таки от этих вот этих двух карт, чувствуется некое неудовлетворение, да, полноценности не чувствуется от э, проработки своей. Тут даже я бы прочитала как дуальность, потому что вот по карте Ашо, да, вот «Щедрость», я тут вижу, что вы сами по себе человек такой коммуницирующий, да, человек эмпат. А вот по этой карте, да, по десятке старшего, да, Аркана, я могу судить, что, ну, вам пришлось ограничить, резко ограничить достаточно жестко свой круг общения, Загнать себя в какие-то рамки, в какую-то аскезу, чтобы, чтобы, не знаю, отфильтровать, наверное, достойных от недостойных, да. Или вы просто распылялись на большое количество людей, да, тем самым истощались, и вам пришлось просто уйти как-то немножко в сторону своей жизни привычной, подкопить сил, да. Но на выходе вы как-то неприятно удивились, потому что те люди, которые вы думали, будут с вами всегда рядом, да, их, возможно, не оказалось. Нужный момент, чтобы вас поддержать, чтобы вас принять, да, в каких-то моментах. У кого-то была очень резкая трансформация, которая, которая ну, просто выбила вас из реальности. Ну, вот реально вот так вот, как бы то логично не звучало. Вот реально реальность, она у вас эм, изменилась просто на 180 градусов у вас был один образ жизни, вы резко взяли и просто перечеркнули все. Не по своей собственной воле. Вот. Ну, за вас так решили, можно так сказать. Кто-то кто болезнь пережил. Кто-то болезнь здесь пережил. Чувствуется вот это вот лежание. Лежание на месте восстановление сил, да. Вот тут очень много кто по физической, по физике, кто пострадал, а, и перебарывал вот этот вот недуг свой. Но у вас получилось, я вас с этим поздравляю. Молодцы. Так, второй вариант давайте к вам двигаться дальше. Ну, а тут все, конечно. Полетела, полетела. Ну, ничего страшного я думаю. тут не для красивой картинки собрались, да, с вами. Мы же тут для информации нужно каждому. Собрались. Так. Кто-то практикует здесь из вас. Я не могу сказать, что это... М -м. Знаете, бывает трансформация, да? которые сами собой происходят. Здесь человек, который в трансформации, он находится в данный момент в трансформации, это человек, он вызвал все это дело самостоятельно, своими собственными руками. Да? Тут могу сказать, ну, жестко как бы не звучало, вы, конечно, играете, но вы не заигрываетесь, да. знаете себе меру потому что очень сильно обращайте еще внимание на свое эмоциональное состояние, да? потому что Ментально, потому что не делайте все сгоряча, скажем так, да? потому что импульсивность, она приводит к очень нехорошим последствиям, в первую очередь для вас самих. То есть вы можете, ну, если так совсем э, примитивно, да, опускаясь до бытовухи, там что-то лишнее ляпнуть, а потом за это как бы э, э, стыдно становится, да. Чувствуется у вас как некий поток энергии, да, но от э, этого вам очень сложно контролировать себя, Я бы посоветовала вам сделать паузу, честно. Вот а, здесь именно просится пауза, отдых, отдых моральный, физический. Вот, вот тут вы прям на в изнеможении находитесь. Если в первом варианте человек переборол это, да, недуг свой, то тут как бы человек сам себя загнал, тут второй вариант сам себя загнал, такие рамки. Вот этот, этот источник, что у вас сейчас, да, просто ну, разрывает вас изнутри, да, вам его нужно обуздать, но вы сейчас распыляетесь на совершенно ненужные вещи. не то, что не нужно, не надо все вовремя делать, да, скажем так. И здесь карты говорят о том, что вы ориентир свой немножко потеряли. Вы сейчас занимаетесь вещами Которые как бы Можно было бы сделать в другую более подходящее да, Для этого времени А вы Ой, спасибо. А вы вот как бы неправильно руко... Неправильно Распределяете свои вот эти вот Приоритеты, вот так вот я бы это Звучила Еще тут человек Находится ну, в одиночестве, я могу сразу сказать, потому что ну, чувствуется непонимание, тут, тут попахивает психическими расстройствами на фоне вот этого непонимания, необузданности вот этой энергии. Да? Но тут, тут, тут я могу что сказать: вы сами всегда себя загнали, как бы, да, своими собственными ногами, руками и головой в первую очередь. Вам нужно просто взять и абстрагироваться. От, от шелухи, да, от ненужных бытовых каких-то вещей, там, людей даже, и начать перерабатывать вот этот ваш накопленный комок, да, запутанный вот этот клубок шерсти из энергии, чтобы более-менее вам стало ясно, что это, как. Тут прям человек запутался, прям чувствуется вот это вот, ну, если вы себя таким не считаете, значит, это не ваш вариант, вам нужно выбрать другой. Вот так вот, второй вариант. Такая информация у меня была для вас. Голос, возможно, немножко изменился, но это все из-за... Ну, как бы сказать, моей трансформации, да, но у меня была физическая. Так, ладно, третий вариант, я вас приветствую. Человек, который третий вариант выбрал, это прям основательный человек, человек, который очень огромный, большой опыт, колоссальных знаний вот имеет за плечами. Да? Есть такое некое, знаете, разочарование в плане... Ну да, у меня есть все мои знания накопленные, да, вот. Э, я очень много чего знаю, я очень много что умею, но в итоге-то нет э, вот этой, знаете, вот эта искра, она как-то потухла, что ли, у вас. Вы как будто бы... Э, у вас есть, знаете, вот... Э, есть же вот художники, да, которые вот в бедности жили, да, и рисовали, ну, грубо говоря, из говная палок, да, что называется. И при этом, как бы, до них слава дошла, как бы, да. Ну, в большинстве, конечно, своем она как бы пришла уже посмертно. но не суть его, не об этом сейчас речь, а о том, что человек, он как бы больше, когда в стесненных обстоятельствах находится, он, он как-то э у него вот эта вот искра, она просто из него из него из всех, из всех его щелей просто его распирает, да, а тут у вас наоборот диаметрально противоположно, у вас все есть, у вас есть и ресурсы, у вас есть знания, у вас у вас все есть. Но у вас вот эта искра, она как-то вообще, ну, то есть ее сдуло ветром, что ли, ну, и ветром вот этих вот удобств, я бы так сказал Тут вся проблема в том, что вы как-то забились в свои четыре стены, да, познание, что у вас там проветрить давно пора, да, окна открыть двери дверь, открыть, как бы, да, впустить этот чистый воздух, и... но вы сидите и как бы и понять не может, что происходит, то есть, да, пылью обрастаете, ну, ну если так примитивно об этом говорить, вот. Вам нужно свои знания применять, либо, да, уже уже давно пора, я бы так сказала, идти в массы, или, или же просто, ну, как бы, обстановку вокруг себя, вот именно по физической, в физической стороне, в физическом плане вам нужно обстановку поменять, пустить вот этот свежий воздух в себя. И если вам интересно именно вот этот вариант, да, то я бы посоветовала вам куда-то более простую, немножко спуститься с небес на землю, да, к простым смертам, а, как-то немножко в более простую какую-то а, обстановку себя да, запустить. Вот так вот я бы сказала. Ну, то есть из моря в пруд немножко вот этого не хватает. То есть вам не нужны вот эти стеснения для того, чтобы у вас ваша искра, она снова за, ну, просто зафонтанировала. Вот. Если вам такой способ по душе, ну, как бы берите, да пользуйтесь на здоровье. На самом деле у вас просто нет желания, нет, ну, я бы не сказала, что жить, нет желания творить, ну, как я уже ранее говорила, да, и в этом ваша проблема. Тут делаем даже... Тут вообще вот этот вот вариант, он не про тему расклада, не про то, что какую вы там трансформацию. Вам она еще предстоит, и она вот предстоит именно такая, как... какую я вам озвучила. А ваша трансформация еще не наступила, скажем так, у вас все впереди в этом плане. Ладно, спасибо. Третий вариант мы... Двигаемся, двигаемся дальше. Четвертый вариант. Всем привет. Так. Так, это вот так вот было. Угу. А чего вы ждете, я понять не могу. Вам нужно просто брать и ехать. Именно тут именно брать и ехать. Не надо ждать, когда гора к Магомеду, да, придет. В вашем случае вам нужно... Вы тот Магомед, который идет к своей горе, то есть к вашей трансформации. Вы что-то сидите, ждете, ждете. Вот-вот сейчас, вот сейчас она наступит, моя трансформация. Вот-вот, еще чуть-чуть, еще немножко. Ни хрена у вас так не работает. У вас сейчас именно... Вам нужно не сидеть, не ждать новостей, погоду, море, когда там более-менее благоприятно. Просто берите нафиг и делайте. Вот реально, у вас вот про это... Ваше чувство, оно вас не подводит именно в плане надо и ехать и куда-то и э, на новом месте, скажем так, да. Ну в плане не то, что новое место, вы можете и в старое какое-то поехать, да, куда постоянно ездить. Я не про это, я про то, что ну, в другой э, обстановке вы сможете э, преодолеть какие-то свои, да, загоны и mm. перебороть какие-то ну mm. себе лишние вещи Но тут, тут на самом деле у э, человека да огромное ожидание да каких-то предстоящих событий но я могу сразу остудить ваш пыл события будут не такие грандиозные как вам кажется да тут вы просто ожиданиями какими-то себя нагромоздили да как будто вот вот сейчас все изменится. Нифига, у вас все. Тут все по чуть-чуть, понемножечку. Вот. Вам нужно для начала просто взять и нужно начать движение, потому что вы что-то засиделись своих, э, на своем месте. И вот это вот э, ваша вся психическая энергия, она тянет с вас э, соки. На вот эти ожидания какие-то. На... Фантазия о том, какой вы будете просто, ну я бы сказала, да, как бы, хотя что не сказать, не вы будете, да, вот после вот этих вот неких событий, которые вы переживете, но на самом деле все не так уж э э грандиозно. Не, будете свои какие-то плоды пожинать, да, ну, они будут неплохими. но ну, они не будут на столько там космического уровня, как вам кажется. Просто пустите немножко планочку, да. Ну, нужно быть немножко проще вот так вот. Ну, я бы и не советовала вам, знаете, ехать куда-то просто, ну наклатор там или еще что-то, ну, в зависимости от того, где живет, имеется в виду, далеко слишком от того места, где вы находитесь. Вам просто нужно немножко изменить обстановку вокруг себя и все. Ну, не знаю, там достаточно двух-трех дней провести там на даче с друзьями. Ну, лучше, конечно, без них. Но если вы хотите действительно трансформации заниматься своей вот этой вот, как это говорится. Своей внутренней силы. Если вам нужно просто поменять обстановку для того, чтобы вот эта вот движуха вас полностью в себя как бы да впустила, и это вам нужно для того, чтобы просто разгрузиться, сделайте это так. В этом ничего плохого нету, то есть, понимаете, тут мы... Мы не можем каждый день, там, не знаю, садиться на метлы и воевать там за мир во всем мире, там, с какими-то гоблинами или еще кем-то, да? нам, как бы, э -э, не чужда обычная жизнь, в этом ничего плохого нет, так что вот так вот, четвертый вариант, а, надеюсь, у вас не оскорбило ничем-то, спасибо, что вы посмотрели, давайте перейдем к пятому варианту. Пятый вариант. На пятом варианте я могу сразу сказать, что от вас что-то хотят высшие силы, вот вам что-то прям знаки какие-то идут, идут, идут, но вот я тут вижу, что какая-то часть вообще не вдупляет, что им не хотят, вот так вот. Ну, вам уже и так, и это к вам подход, да. А вы не то, ни сё, ни, ни ме, ни кукареку, что называется, да. Вы не понимаете тех знаков, которые вам высшие силы пытаются, да. Ну, в смысле, они пытаются, они вам как бы говорят о каких-то вещах, но вы не видите их. Тут э, трансформация у вас, э, она уже заждалась, если честно вы как-то все откладываете, откладываете, возможно вы больше на как бы на обычную жизнь свое время тратите, вам нужно немножко это прислушаться к себе, вам пора идти в трансформацию. У вас ресурсы тогда накоплены уже давно-давно, просто вам нужно перейти на новый уровень, то вот об этом а еще бы дала, может быть, совет, кому кому бы он пригодился. Вы сильно не распространяйтесь о том, что вы немножко увлекаетесь эзотерикой, да? Ну, может, можете сказать, немножко увлекаетесь, но вообще лучше об этом не распространяться, потому что тут ну, как бы тормозят вас, тормозят, что я еще могу сказать. Давайте, у вас уже есть, что называется, вот руководство карты, да, у нас уже все есть, вот просто надо взять и пойти по этому, как бы, предписание, все. Ладно, с этим вариантом мы закончили, давайте, перейдем к шестому, шестой вариант, приветствую вас. А тут немножко может быть странно, покажется, но вот то, у человека, который выбрал последний вариант, а... я не знаю, кому-нибудь известно вообще, но кто увлекался, наверное, какой-то а... китайской... Китайской литературы, да, ее сейчас, кстати, активно переводят, вот и там про культивирование силы внутри себя, там, да, про космические бои и все остальное, да. Я надеюсь, ну, что даже если вы как бы этим не увлекаетесь, вы хотя бы понимаете, что я вам пытаюсь сказать. Тут говорится о том, что ваш донтянь, да, вот ваше внутреннее, вот это вот там, скопление энергии ламутное, не хватает чуть. Тут самую малость, вот, вот, вот этот прям каплю вот эту, да, в вашем, в вашем океане э, энергии, да, чтобы э, сделать вот этот скачок на новый уровень. Вот это вот, тут об этом говорят. Вот тут карта, немножко подождите, да, у вас все шоколадно, просто немножко подождать нужно, вот об этом карта говорит. И вообще не парьтесь, живите, короче, кайфуйте, и все у вас шкардосно будет. Угу. Немножко подождать надо, еще. То есть, когда, грубо говоря, вот эти 80% прогрузится до 100%, и вы просто пшум, просто полетите в космос, да. Вот. Тут, ну, тут позитивный достаточно. Хорошие люди никогда против плохого, там, что я сейчас несу я говорю, никогда плохого просто так никому не делаете, ничего не желаете, я вообще какой-то пацифист по жизни, тут прям что-то об этом что говорят. Если кого-то волнует момент того, что при обретении своей силы вас коробит момент то, что может повлиять на ваших близких в негативном плане, то вы об этом вообще не парьтесь, у вас все в этом плане шоколадно. Вы, вы вот реально понимаете все границы дозволенного, и вы их соблюдаете, так что вас это не коснется. Конечно, нужно на подкорке как бы, эту мысль при себе всегда держать, чтобы да, вот этот некий порог не заходить, но у вас с этим проблем как бы нету. Вы об этом не переживаете. Вот так вот. Все. Что, вариантов? Я с вами закончил. Пишите в комментариях, а был ли вам полезен расклад. А, может быть, вы бы хотели более подробную но ну, ну, с, с меньшим количеством да, вариантов. А, предлагайте свои темы для расклада. Я сейчас буду опять выпускать ну, в среднем по три видео, потому что ну, я уже все как бы выздоровела. Все нормально. Я прошла свою трансформацию. Э -э немножко она меня истощила, скажем так, да. Я буду копить опять свои ресурсы, которые я растратила. Э -э трансформация была достаточно для меня тяжелой, но и быстрой, скажем так, да. Не подняла я еще всего. Для меня, если бы я тут расклад делал для себя, я бы седьмой вариант добавила. Ну, что я могу еще сказать? Спасибо вам за просмотры, за подписку, за лайки, за дизлайки тоже, потому что, ну, как бы, у нас мир не однообразный, а многообразный. Как бы у каждого свое мнение, все остальное там, да. Еще бы хотела поделиться с вами... Ну, не знаю, для вас, возможно, это будет какая-то такая плюшка, да, потому что я не просто так сидела на как бы то время, пока пока э, меня не было на Ютубе, да. Хочу вам показать то, что я рисовала. Да, я рисую периодически, так что вот меня вдохновила как бы, да, наша Осенние, вот эта вся атмосфера. Хэллоуин, как бы, да? И я решила что-то вот подобное нарисовать. Надеюсь, вам это понравится. Мое искусство. Это я могу сразу сказать. Это, да, это скетчбук, но он... Вот эти рисунки, да, это не... Я бы не сказала, что это скетчей, да, там брошки. Это конкретно вот тут я иллюстрацией занималась. Вот. Вот такие вещи делала. У меня немножко непоследовательные, как бы, да, эти рисунки в плане, в плане проработки. Я не знаю, здесь места, наверное, хватит, нет? Вот как-то вот так вот. Да, это такая дверь. Ну, сейчас я вот это еще не доделала, так что все, на этом. Спасибо э, тем, кто оставляет комментарии. Я все читаю, абсолютно все. Э, и прошу вас сейчас, э, кто досмотрел до конца это видео, да, сделать э, какие-то, ну, маякнуть, да, как вам мои рисунки. Uh, у меня нету, знаете, этой нездоровой, uh, как бы это сказать То есть я не, я знаю, что у меня есть определенный уровень, все остальное, как бы, да У меня нет у вас с этим проблем Ну, просто было бы приятно, чтобы вы оценили его мы пообщались на эти темы. Периодически буду вам показывать свои рисунки. Если вам это, ну, как бы интересно будет, вы отпишитесь. Если вам не интересно это, вы просто хотите расклады слушать, то вы как бы об этом моих нити, как бы это, это все быстренько свернем, да. Больше не будем показывать вам рисунки. Я буду, если, если вам это понравилось, как бы, да, плюшка. А я буду вам периодически, не в каждом видео, но показывать какие-то изменения вот в этом хотя бы скетчбуке или еще где-то. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Всем до следующего видео. Пока.